Передай привет плану Аспид, сервер Альфа. Привет, ребята. Здорово, привет Кстати, Леха, МСКБЛ, тоже огромный привет, ребята. Ты давай, Леха, слышь, хватит уже там туда-сюда. Давай снова возвращайся на YouTube. Подтяните, подтягивайте Леху. Мне, как... мне не хватает очень твоих стримов по GTA. Первый, где там бомбили, первый человек, с которым да. я начинал работать еще три года назад, когда только начинал этот развивать YouTube канал, это вот как раз Леха Мсякобель он меня встретил. О, и он говорит, ходит. блин, какой ты говорит, крутой чувак, мне говорит, нравится с тобой общаться. Говори, давай с нами. Вот, это... не найди того, кто с тобой, с тобой не нравится общаться. Yeah. Да, да. Либо най... они унылые. Унылые. Найди...